Выражение электрический ток всем давно и хорошо известно. Электрический ток заставляет зажигаться лампочки и работать электродвигатели, нагревает воду в электрическом чайнике или совершает другую какую-то работу. Говорят, что в этих случаях потребляется электрическая энергия.